Привет, любители Немиркин психологии! Слышали ли вы когда-нибудь о депрессивной усталости? Скорее всего, вы испытывали ее, но, вероятно, не знаете, как она называется и как ее описать. Усталость от депрессии – это психическое истощение от попыток бороться со всеми негативными мыслями, которые могут заставить вас чувствовать себя никчемным, бессмысленным или неважным. Это гораздо больше, чем чувство усталости и может повлиять на вашу жизнь во многих отношениях, начиная от вашего образа жизни и заканчивая тем, как вы взаимодействуете с другими людьми. Иногда кажется, что депрессия неизбежна. Чтобы помочь выразить эти сложные чувства словами, вот четыре способа, которыми может проявляться усталость от депрессии. Первое – физическая и психическая усталость настолько сильна, что мелкие дела кажутся невыполнимыми. Встать с постели – это как борьба внутри себя. При депрессии это настоящая борьба. Человеку с депрессией приходится иметь дело с негативными мыслями о себе и вопросами, такими как «в чем смысл?». Это может измотать вас, и со временем такие, казалось бы, незначительные вещи, как вставание с постели и работа по дому, могут стать пугающими. Усталость от депрессии – это не лень или промедление. Скорее, это эмоциональное и физическое выгорание на более глубоком уровне. Когда кто-то борется с этим, лучше всего проявить терпение и сочувствие. Номер два – усталость от существования, но неспособность жить по-настоящему. Задумывались ли вы когда-нибудь о разнице между существованием и жизнью? Если коротко, то существование — это состояние, когда человек живет, выполняя лишь самое необходимое. В то время как жить — значит наслаждаться и смаковать жизнь. Это может показаться небольшим различием, но его важно понять, когда речь идет об усталости от депрессии. При депрессивной усталости у вас есть энергия, которой хватает только на то, чтобы существовать, а не жить, что может истощать психически и физически. Дело не в том, что вы не хотите наслаждаться жизнью. Скорее, это может казаться невозможным. Депрессивная усталость постоянно тяготит вас, но при понимании и поддержке можно помочь тем, кто испытывает ее. Третье – чувство усталости от необходимости притворяться. Заставляет ли вас депрессия постоянно симулировать улыбку или притворяться счастливым? Если да, то вы прекрасно знаете, насколько это утомительно. Боясь испортить себе настроение, вы прилагаете неимоверные усилия, чтобы притвориться, куда бы вы ни пошли. Это может утомить вас, и в конце концов вы начнете избегать выходов в свет. Как справиться с этим, зависит от каждого конкретного человека. Но важно помнить, что это не ваша вина. Вы не обязаны постоянно притворяться счастливым, и люди, которые действительно заботятся о вас, понимают это. Это помогает не бояться просить о помощи, когда становится трудно. И номер четыре – истощение от того, что вы не получаете удовольствия от привычных вещей. Было ли у вас хобби, которое вам очень нравилось, но теперь вы просто не можете вернуться к нему? Это точное описание усталости многих людей, страдающих депрессией. По мере того, как вы все больше погружаетесь в негативные мыслительные циклы, такие хобби, как рисование, игра на инструменте или чтение, могут стать утомительными и не приносящими удовольствия. Дело не в том, что они вам надоели, скорее дело глубже, в том, что вы не получаете удовольствия от жизни в целом. Если это относится к вам, не стоит расстраиваться из олени или непродуктивности. Найдите время, чтобы вылечиться, и обратитесь за профессиональной помощью. И когда вы будете готовы, ваши увлечения все равно будут рядом с вами. Депрессия похожа на груз, который преследует человека, куда бы он ни пошел. Поэтому вполне естественно, что человек изнемогает, неся это бремя в одиночку, что делает усталость от депрессии вполне реальной. Важно протянуть руку помощи, создать систему поддержки из любящих друзей, семьи и профессионалов. Депрессия – это не ваша вина. Так зачем же тогда скрывать ее, как ошибку? Тем более важно обратиться за помощью, чтобы справиться с ней. Никто не должен делать все в одиночку. И когда вы не боитесь протянуть руку помощи, вы уже видите, как она выходит за дверь. Помогло ли вам это видео понять и объяснить усталость от депрессии? Есть ли что-то еще, что вы хотели бы добавить? Не стесняйтесь оставлять комментарии ниже со своими мыслями, предложениями или опытом. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться им с теми, кто задается вопросом «Почему они так устали?». Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на колокольчик уведомлений для получения новых видео. Супер спасибо за просмотр!